Мы встретились вновь, Шао Цзюнь. Я узнал тебя в Наняне и вспомнил, что когда-то ты была наложницей и подругой нынешней императрицы. Она с удовольствием заманила тебя сюда. Ложь. У меня не было выбора. Она выбрала жизнь. Точнее, она выбрала свою жизнь, пожертвовав твоей. И я ее понимаю. Я прощаю тебя, сестра. Трогательный жест но абсолютно бесполезный. Братству ассасинов не суждено возродиться. У тебя не осталось друзей. А та, кого ты считала своей подругой, предала тебя. Именно так мы и уничтожаем ваше племя. Такая жалкая и слабая, как и твой наставник, которого я с удовольствием прикончил. Подойди ближе, и я покажу тебе, какая я жалкая и слабая. Магистр, позвольте мне. Всем привет, с вами Максот. Это бархатник Assassin's Creed Chronicles Чайна. Так, пламя демона. Ну давайте попробуем пройти. Да, мы да. Ох ты. Ж. Так, давайте убьем этого. Так, метательные ножи. Ох ты. Ж. Так. Отлично. Давай умри. А -а -а что это было? Ну ладно. Так. Сразу берем нож. И бросаем. Отлично. Так. Отлично! Да, вот так. Вот так тебе надо. Город вот-вот вспыхнет. Надо скорее уходить отсюда. Вот именно. Так, это у нас... Что? Так, быстрее, быстрее. Так, ой-ой-ой. Так, отлично. Так, анимус. Так, идем быстрее. Так, и в окно. А блин, не туда. Так, давай быстрее. Блин, надо было в подкате сделать. Так, и прыжок. <связывая> Так, быстрее, быстрее. Так, давай, давай. Отлично. Так, я взял, они, аним... <с> блин. Хорошо шло. Что... А, вот сюда. Так быстрее, быстрее! Более. Не надо так. Блин, как так? Блин, блин, почему он ударился? Построй. <свист> Увы, тебя нельзя спасти. А, блин. Так, пусть... М -м, что за? М -м -м. надо еще быстрее. <laughs> Что не так? Почему так много? Так, отлично. хо блин. Почему? Не сопротивляйся. Идеально. ю -ху. Действия завершены. Так, за сколько же мы прошли? Эх, почти на сверхбыстрый. Ну да ладно. Так. Увеличенный урон. хорошо. Так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максут. Всем.